В то время, как люди во всем мире празднуют сегодня День Земли, мировые лидеры вершат историю в штаг квартире ООН в Нью-Йорке, где ожидается, что более ста стран, включая США, подпишут Парижское соглашение по изменению климата. Мы должны использовать возможности, которые открывает для нас Парижское соглашение, чтобы построить для себя, своих детей и внуков устойчивые к изменениям климата будущее, в котором энергия будет экологически чистой. Счастливого дня Земли!